Здравствуйте, дорогие друзья! И снова я, Наталья Китанова. И сегодня я хотела продемонстрировать свой э, такой микрозаказик. Э, купила я, приобрела себе вот э, такую, вроде как, компания обозначена, что это формочка для запекания. Вот так она пришла, чтобы, видите, не билось ничего. Сейчас я ее разупокою и покажу вам. Вот. Вот так выглядит. С логотипчиком. Ну, в общем-то, уже э, все девочки, э, кто зарегистрирован в Соберлик, все уже демонстрировали. Это мне очень понравилось. Я почему-то решила, почему именно формочка для запекания? Вот я ее, например, купила как шкатулочку. Например, одну вот я взяла две штуки одну себе и одну племяннице. Подарю крестнице. Она такие штучки любит, и всякие свои резиночки, заколочки, она все туда положит. Я думаю, она останется очень довольна И даже не то, что девочкам, мне кажется, можно даже и подарить девушкам постарше. Потому что ну такое оригинальное решение, очень интересное, и на очень-очень долго хватит, если с ним обращаться очень хорошо и березно. Ну и вот такое мыльца Вроде как как влюбленных. Аромат, как бы скажем, не скажу, что такой суперский, но ну, такой нежненький аромат. Вот из именно, по-моему, вот эта вся серия и гели для душа, они примерно одинакового аромата. Ну на вкус и цвет товарищи нет. Может быть, кто-то меня провергнет и будет прав, потому что у каждого у нас свои вкусы, свои амбиции, свои понятия и т.д. и т.п. Ну, вроде бы, это все, что я хотела сегодня вам рассказать. Если я для кого-то была полезно, я очень рада. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!